против троих очень сильно извиняюсь за то что в видеоролика не было воскресенья, но сегодня среда и я его снял очень извиняюсь за воскресенье что ж, сразу идем в игру фейс возродился ну да фейс возродился но его эпоха вообще-то уже закончилась но он все-таки возродился да как он мог там портфель валялся ты что серьезно не увидел его просто как ну ладно Допустим, Захар, давай, найди, найди, давай, ну как вы не заметили его, хотя ладно, я его сам честно не заметил, но блин, как вы его не заметили, да, давай, убивай, ну догоняй, что ты такой медленный, ты что бегал сегодня утром? Нет, не бегал, поэтому не умеешь бегать, шут, круги наматываете, блин. Так, он нацелился в стакан, и... И ничего. все отлично. И ничего, да. Что ты в каждый гамбургер будешь стрелять, что ли? Уходи отсюда. Он сам потом объявится, когда будет орать горлать. Ну вот. Ну, ты что, его не видишь? О май гауд. беги, беги, беги, давай. Беги. Ну беги. Ну что ты делаешь? Ха! Захар покинул игру. Ха -ха. Нормально, все-таки нормально, да? Что? Пацаны, что это сейчас было? Он был в текстурах, что вот это мы нашли нового читера. Теперь придется его искоренить из рода читеров. Этот вообще зажимает не по-детски. Да. Алекс. Алекс, зачем ты зажимаешь? Ёпать. Бежим быстро, короче, в спортзал. Ай-яй, чёрт, что? Что это сейчас было? Офигеть! Я не успел стать предметом, как меня уже убили. Это вообще законно или нет? Походу, это незаконно. Скебери папа скебери папа. У-у-у, прикиньте, а я возродился. Прикиньте. Так, ну шо, фу-фу-фо. А ну давай, стреляй в него. Толсто да? за портфелем. Я его обойду. Мячи лови, ты чё? Это вообще туалет. Держи. Почему у него так много ХП? У туалета много ХП. Я его убью все таки Эм, я застрял. Тут, тут пройти нельзя. Туалет скрылся из виду. Но тут, На тот челик, он не скрылся из виду. Где туалет? Но он, походу, снова в туалет пошел. Ой. Ой. Тебе не, помо... не помог твой бустер. Ой, боже, боже. Да. Не бой. Ты еще дурачок, что ли? У них всех так много хп. Дурачок, что ли? что ли я не могу понять давай убегай но ты не убежишь от правосудия все кто еще так хочет так я не знаю что за фигня что вы сейчас это видели Офигеть, вот это тут вид, конечно Эй, иди сюда, ты чё такой большой? Сейчас будешь... Ну, чем больше предмет, тем в него попасть легче Поэтому, в принципе, окей Вс, минус один Ой, мячик, куда ты вообще ворвался просто? Ты ворвался никуда Так, давай, что ты скачешь, как мячик Хотя, стоп Зажиги есть меч. Просто зажимаем. Зажим, убогий. Убогий, зажим. Есть. Отлично. Так, ну что ж, нормально. Так, тут туалет должен быть. А, вот и туалет, кстати, смотрите. Просто берите этот туалет. Ой, все Еще и спаничбобская... Ой, то есть я хотел сказать петерброд. То есть, гамбургер... Блин, я запутался. Во, смотрите! Он там. Алекс, ты чё, животное, что ли? оба на. Смотрите, хоп! Хоп! Здорово просто! Вон <laughs> офигелось! О, черт! что с экраном? Что с экраном? У козы раздвоение личности. Да, прикольненько. Идите сюда. Сто процентов кто-то в спортзал забежит. Так. У меня им вообще фиговый. Ну да ладно, черт. Как он так прыгал? Эм. Так, а ну, так, короче, быстро, быстро, быстро, быстро. Гамбургер, гамбургеры надо взять. Давай. Черт! Чуть не спалился. Офигеть! Просто ускакиваем от него. Что? Офигеть! Один против троих! Отлично! Тут вроде чьи-то место есть. Ай, черт! Почему это не чит-место? Да должно быть чит-место! Чит чит-место! Давай! Еще один удар, и я умер! Меня убил Фейс! Прикольно, блин! Фейс тут! Ага! Конечно! Я! Черт! Меня сразу же заметили! Что за фигня? Я как-то стулом стал! О! Ебой! Что? Вот это пацаны жестокие! Блин, у меня возрождения больше нет. Блин, а я хотела вам хит-место показать. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Дострой Тот Чели, который пробежал в коридоре. Ставь лайк и подписывайся на канал. Все, всем!